Всем добрый вечер. Сегодня мы поделимся с вами итогами стим, нашими итогами стим, то, чего мы достигли, какие игры мы играли за этот год и прочую информацию. И вы сможете, перейдя на главной странице магазина, прокрутить до этого места, когда вы увидите вот этот баннер, вы нажимаете на него, переходите и вы можете увидеть свои итоги и поделиться именем с друзьями и также видимость страницы для кого будет она видна то есть не для кого только для друзей или для всех в этом году мы играли в самые разные игры немного цифр интересных фактов север 45 игрового времени 91, 91 игровая сессия и итоги 44 запущенные игры и 17 новых игр No 13% игрового времени, 28 игровых сессий, 86 полученных достижений, 19 игр, 13 редких достижений. Warframe 5% игрового времени, 10 игровых сессий. 16 дней самая долгая серия с воскресенья 20 марта и по вторник 5 апреля 9 запущенных игр. Все опознаются в сравнении. Сравните свой год с общими итогами сообщества Steam. То есть мы получили 86 достижения, а в среднем по Steam 21. Запущенных игр 44, в среднем по Steam 5. Максимум игровых дней подряд 16. В среднем по Steam 9. Э -э новинки. 4% новинок. Игр выпущенных в этом году среди того, во что мы играли. А среди пользователей Steam 17% Недавно любимые 41% игр, выпущенных за последние 1-7 лет Среди тех, в которые мы играли А среди пользователей Steam это 64% Классические игры 55% То есть самое большее Это процент игр, выпущенных 8 или больше лет назад Среди тех, в которые мы играли а среди пользователей steam это будет 19% процентов то есть у нас больше процент по классическим играм которые мы играли а среди всех пользователей steam это недавно любимые которые вышли в течение с одного до семи лет спустя а мы даже больше играли в те игры сама больше, которые вышли 8 или даже больше лет назад Вы то, во что вы играете Эта диаграмма показывает, в каких играх вы провели больше всего времени в 2022 году То есть, в симуляторах выживания, морской бой, танки, супергерои, полеты, МуРПГ. Конечно же, вы понимаете, что мы провели больше морпг То есть, вы можете тоже зайти и посмотреть вот, В каких играх вы провели больше времени Даже на такой вот диаграмме Год в числах, новых друзей 26, полученных значков 3, написаны обзоры 2, подписки на работу мастерской 2. Но остального нету уже, не было. И посмотрим, что же мы больше всего играли. Это конечно же СВ Тор. Что мы по-прежнему очень любили эту игру в этом году. Потому что 45% общего игрового времени, 91 игровая сессия 6 дней подряд. Самым большим мы в ней играли конечно же в марте процентах и получили за этот год 12 достижений дальше но no man sky мы начали играть в нее в этом году ну конечно же мы и раньше в нее играли но ну, не только через тем но это уже немного другая тема 13 процентов игрового времени 28 игровых сессий четыре дня подряд впервые в этом году Самым большим мы в нее играли в процентном отношении, это в этом месяце, в декабре. 10 достижений за год мы получили. Варфрейм в этом году мы шли путем киберниндии. 5% общего игрового времени, 10 игровых сетей, 2 дня подряд. Самым большим, конечно же, мы в нее играли в сентябре. А мы только в нее в этом году играли, в январе и в сентябре. Ну и Получили 3 достижения. Дальше. Лотро. 3% игрового времени, 13 игровых сессий, 2 дня подряд, впервые в этом году. Играли в неё мы больше всего в январе. Дальше. А вот онлайн. 3% общего игрового времени, 28 игровых сессий, 2 дня подряд. Больше всего мы играли в нее в феврале. Ваше игровое время по месяцам. Вот. Тут видно, в какие мы играли. То есть в январе мы играли в савитар, Warframe, лотеров. А в феврале Fallen Earth Classic, AOD онлайн Savitor. Дальше тут еще больше игр, в которые мы играли. Конечно же Саветор и CSGO. И дальше опять Fallen Earth, Savitor и куча других игр, в которые мы запускали и играли Саветор еще джаз каус 2 инжастис год самонас в июне мы конечно же ни во что не играли так вот раз куча других игр в это 2 в куча других игр чай то волос например они тут даже перечислены ну и еще три которые не вошли дима включая starbound вот вы видите это. То есть мы с вами это делимся. Самое больше, конечно же, мы играли в процентном отношении это в марте и в сентябре. Максимум игровых дней подряд 16. И число игр, в которые мы сыграли за это время 9. Вот. взгляните на игры, в которые вы играли в этом году. Мы не будем уже все перечислять но некоторые из них мы впервые запустили именно в этом году тут сверху написано вот прокрутим и вы увидите название и все бушки этих игр ну некоторых они не загрузились но также можно просмотреть и это просто сетка есть сетка по месяцам вот январь вот февраль март Вот сколько в марте видите апрель май июль август сентябрь октябрь ноябрь и декабрь спасибо что были частью сообщества steam в этом году не забудьте поделиться своими итогами steam с друзьями конечно же мы уже это сделали и также показывает друзей которые тоже поделились итогами steam и конечно же давайте Поговорим о частых вопросах, почитаем их вам. Какое игровое время учитывается? Итоги Steam 2022 включают все ваше игровое время с первой секунды 1 января по последнюю секунду 14 декабря по гринбичу. Включают ли итоги Steam игровое время вне сети? Нет, итоги Steam не включают игровое время в автономном режиме или без подключения к интернету. Учитываются ли в итогах Steam все типы приложений? Итоги Steam не учитывают время в инструментах и других программах, не являющихся играми. Также не учитывается время в невыпущенных или удаленных из Steam играх. Как поделиться своими итогами Steam с друзьями? Есть два способа поделиться итогами Steam. Откройте доступ ко всей странице сразу, переключив видимость на только для друзей или для всех и поделившись ссылкой с друзьями. Это можно сделать, нажав на кнопку поделиться в самом верху страницы или прямо над этим разделом. Создайте сводное изображение нажав на кнопку поделиться в верху страницы или прямо над этим разделом. Откроется окно с изображением, которое можно скачать или кому-нибудь отправить. Обратите внимание, что есть три формата изображения, выберите тот, что больше всего подходит для ваших соцсетей. То есть это когда нажимаешь поделиться, это там можно увидеть. Ну, а на этом мы будем заканчивать. Надеемся вам понравится, и вы порадуетесь вместе с нами. На этом у нас все.